Поэтому желание людей, я понимаю, оно правильное. Ну и я, конечно, с тобой согласен, что созидание миролюбие и так далее, что вообще в целом нужно менять менталитет. Да, это, это правда. Тут не поспоришь. Томсон, никогда не отпустят от нас, Россия, больше надо с этим смириться и продолжать жить. Но если тебе так удобнее, смирись и продолжай жить. Вы хотите свободную ничкерю, а чего вы без России добьетесь, если это случится? Ну, мы-то свободу хотим для того, чтобы добиться чего-то. Мы хотим свободу, чтобы просто жить свободно, чтобы на нашей территории действовали законы нашей страны, чтобы не мы судили, наказывали там, или прощали а, друг друга не по Конституции России, а по Конституции Чеченской Республики, Ичкерия, по независимой а, течении. Вот что нам нужно. Мы являемся свободным обществом, и это как бы наше естественное требование. То есть, это наше естество стремления к свободе. А то, что сейчас, то, что мы сейчас имеем, это не естественная ситуация. Это, это как раз-таки противоречие естеству. Поэтому не надо искать, а вот что, у чего вы добьете, а для чего. Все очень просто. Любой свободный человек или свободное общество оно стремится к тому, чтобы пользоваться своей свободой. А, любой раб, он должен стремиться к свободе, он стремится, да. Редко есть, ну, конечно, есть отдельные какие-то а, экземпляры, но общество, оно таково. Как бы. вот почему вообще в этом мире а, практически уже везде, да не практически, а везде на официальном уровне рабовладельчества запрещено все, а в некоторых странах оно еще не искоренено фактически, но все страны, весь этот мир, в любом случае, движется в этом направлении и однозначно э, стремится к уничтожению этого рабовладельческого строя. Почему это происходит? Потому что рабы, они стремятся быть свободными, никто не хочет быть в рабстве. Ну, соответственно, наше желание, оно естественно. Да, Нумсо, какие законы вашей страны? Даже внутри вашего микросоциума каждый понимает их по-своему. Сосед мой Чечен бежал именно от вас, от мусульман. Достало, достало не его. Иван Бельцов, так, так и создается общество. В нем бывают разные мнения. Но в конечном итоге вот эти разные мнения внутри какого-то совета, что именуется в большинстве стран парламентом, в этом совете... Происходят дискуссии, и в конечном итоге порядки голосования большинством принимаются те или иные законы. Ну, это очень странный довод. У вас там каждый по своему понимает. Ну так и везде так, в любой стране. Что в России, что ли, не так? В конечном итоге так, так и рождаются одни законы, по которым живет общество.